Приветствую вас, друзья! Спасибо, что подождали, я затянул немножко видео, но праздники были. С наступившим вам 2017 годом и первый урок в этом году посвящаю бряцанию. Полностью весь урок. Так, сегодня я расскажу, чего я сегодня расскажу. Я расскажу, как играть бряцание и покажу 5 основных упражнений, с помощью которых вы научитесь его, это бряцание, в общем-то, играть. Так, значит, что у нас по плану? По плану. А, ну да, сразу скажу, что ноготь на указательном пальце, сколько мы играем в ряд с неуказательным пальцем только, по вашему желанию, можете стачивать, можете не стачивать. Поначалу можете не стачивать, потому что, ну, как появятся мозоли, можете уже стачить с внутренней стороны. Так, посадка. Помним, что болвайка у нас между ног зажата. внутренняя часть бедер, это две точки опоры. Левая рука, это третья точка опоры. Вот это место. Живот. Четвертая точка опоры. И пятая точка опоры. Находим вот это место. Прикладываем балалайки вот здесь. Вот. И, собственно, бряться нет. Еще раз показываю. Вот у нас расслабленное запястье. Вот сколько рука повисла. Специально гнуть дальше не нужно. Дальше. Указательный палец. Собрали кисть. Зафиксировали. Большой палец ставим примерно на первую фалангу. Вернее, на сустав первой фаланги. Также средний палец тоже снизу, ну, как ручку берем. И вот у нас появляется маятник, где у нас работает указательный палец. Примерно 5-6 сантиметров от, ну, как конца грифа или начала, как хотите назовите, от пятки. Вот, в этом месте. Всегда играйте от запястья. То есть от предплечья. Приплечье всегда идет. Вниз либо вверх. Условно говоря, как будто бы указательный палец запаздывает. Да? То есть приложили баллайки. Вот. Первое упражнение. Ставим указательный палец на одну точку. Вот сюда куда-нибудь, на, э, на панцирь. Или вот сюда. Ну, лучше сюда. И начинаем работать предплечьем запястьем запястье вниз запястье вверх запястье вниз запястье вверх вот так вот минутку поработали да? размяли руку то есть чувствуете что рука разогрелась я еще всегда перед началом занятий растираю ладоши немножко вот так вот растираю предплечье оба с этой стороны немножко его разминаю да? чтобы руки были теплыми горячими даже и начинаю заниматься. Первое упражнение вот сделали. Вращательное такое, да? Чтобы вы привыкли к ощущению. Второе упражнение, я его называю гладить. То есть гладить струны указательным пальцем. Дальше. То есть вы то же самое делаете, но только уже по струнам. Развернули вверх. Опять развернули вниз. Развернули вверх. И вот так тоже. Смотрите фильм. Какую-то передачу сидеть, гладить. тоже не очень долго это нужно делать, просто нужно к этому привыкнуть, чтобы запястье всегда вперед идет. это второе упражнение. и третье упражнение комплексно, но состоит из трех частей, поэтому я говорю всего пять. значит, получается третье, да? третье упражнение. тут мы с одним учеником выяснили, что такое обряцание это оказывается по ощущениям как будто мы берем градусник, протупный градусник, и стряхиваем его. Стряхиваем градусник. Вот он и получается. То есть, вот градусник у нас это указательный палец. Да? По закрытым струнам всегда репетируйте, чтобы никому не мешать. Ну, соседям, там, или друзьям или семье. Так, вот у нас первое упражнение, вернее, третье упражнение. Да? Мы стряхиваем градусник вниз. Можно вверх просто. Стряхнули, а вверх просто по струнам. Погладили так. Опять встряхнули, вверх. Стряхнули, вверх. Собрались. Желательно, чтобы когда вы вниз ударили, рука упала ну, куда-нибудь на колено правой ноги. Ну, и расслабилась. Можно собраной, можно расслабить полностью. Вот вы ударили и повисла рука. Собрали, обратно руку подняли, коснулись плеча указательным пальцем. Вот, Коснулись. Опять ударили, расслабили. Подняли, либо через струны, чтобы привыкать. То есть играть нужно широкой амплитудой. То есть вот у вас большая широкая амплитуда рабочая. Второе упражнение из этого, то есть четвертое получается. Вы снизу начинаете. Рука лежит на ноге. Собрали. Вверх. Коснулись плеча. Ткнули себя в плечо. Погладили. Опять вниз. Коснулись плеча. Руку вниз собрали, удар, коснулись плеча. Это четвертое получается упражнение. Ну и пятое упражнение, как вы уже догадались, это в обе стороны градусником работаем, да? Стряхиваем градусник как следует. Работаем. При этом всегда касаемся плеча указательным пальцем, а внизу касаемся ну, колено. Рука, плечи, предплечье лежит на ноге. Вот, это то, что касается таких упражнений, которые именно на развитие запястья, на развитие предплечья и вообще на развитие бряцени. Соответственно, как видите, я могу играть маленькой облитудой. Тоже репетируйте. Это как вам, как шестое упражнение. То есть ровным, ровным, ровным звуком. Одинаковый удар. Чтобы прислушивайтесь, чтобы по звуку были одинаковы. Так, дальше. Что там у нас по, ага, по бряценю? Это упражнение вы должны играть часами напролет. Сидите, там, смотрите футбол там или что, новости, и сидите, отрабатывайте вот эти упражнения. Что еще относится к бряценю? К бряцанию, как вы заметили, я иногда начинаю всегда играть с, вот с такого приема. Это называется большая дробь. Как его играть? Показываю. Собирайте руку, как такое, не знаю, крючкообразное что-то такое-то. Да? Вот. Большой палец при этом всегда смотрит в сторону к себе. Он последний идет. И вот так вот выглядит. Просто скопируйте это выражение лица. Вот. Вниз. Большая дробь. В нотах она обозначается вот так вот. Б. Вот. Вот большая дробь. Так. Малая дробь. Значит, малая дробь это когда мы играем четырьмя пальцами вниз. Да? То есть, как большая дробь, только, только четырьмя. Это, как правило, на месте выглядит. Вот так вот. Да? Обычно так это играется. Так вот. Когда четырьмя пальцами снизу, с разворотом, это называется обратная дробь. И выглядит она вот так в нотах. Видите, есть правило. О! Обратная дробь. То есть галочка вверх и такая змейка. Вот, собственно говоря, все. Большая дробь, малая дробь и обратно. Три дроби. О, да. Вот конец вставки. Вот вам все основные приемы, чтобы вы знали, как сыграть бряцаним и как сыграть малую большую дробь. Потому что я ее постоянно играю, но она мне очень нравится. Вот и вы ее часто видите. Так. По поводу ссылок в описании, старайтесь мне ссылки присылать сразу на почту, потому что YouTube блокирует ссылки, особенно если это ссылки на YouTube ролики, почему-то не знаю, вот. он их блокирует, воспринимает как спам, так что шлите мне ссылки всякие, да, лучше не в комментариях, а именно сразу на почту. Так, присылайте мне новогоднюю балалайку, фотографии, видео и, ну, в общем, все, что придумали в этом новом году, под елочкой, за елочкой, на елочке и так далее. На сегодня пока все. До скорых встреч. С Новым годом. Пока.